Итак, чтобы сэкономить время, я вам открою учебник по теоретической механике, автором которого являюсь, ну, точнее, лекции по курсу теоретической механики, это учебное пособие. Вы можете воспользоваться любым учебником по теоретической механике. Я бы рекомендовал классических авторов, они пишут, писали, точнее, спокойнее объемнее и понятнее. И сейчас мы поговорим о свойствах поступательного и вращательного движения, которые будем рассматривать при решении этой задачи. Вот я объяснял в прошлом видео фрагменте вот эту теорему, что любое движение твердого тела можно представить как совокупность двух простейших основных видов движения, поступательного и вращательного. Соответственно, дальше у нас то происходит? Да, обратите внимание на вот это предложение. Поступательные характеристики движения зависят от выбора полюса движения, а вращательные не зависят от него. Вращательными, напоминаю, являются какие у нас? Угол поворота, угловая скорость и угловое ускорение. А поступательными характеристиками, то есть линейная скорость, радиус-вектор, линейная скорость и линейное ускорение. Так вот, оказывается, что... Если мы выберем, вот, например, возвращаясь к нашему рисунку, если мы выберем точку А в качестве Олюса движения, то поступательные характеристики какие? То есть скорость точки А, Здесь она направлена так, здесь направлена так, и так далее, и так далее. Напоминаю, что скорость всегда направлена по касательной к траектории. То есть скорость точки А. Далее, что еще может быть у нас? Естественно, кроме скорости, еще что? Ускорение точки А. Здесь вот так вот направлено. Здесь вот так может быть направлено в момент времени Т1, момент времени ТН и так далее. Будут одни. При этом же, естественно, что... У тела, поскольку у него есть, существует еще и вращение вокруг этой точки, будут существовать какие-то что угловые характеристики. То есть, скоро к линейным характеристикам движения, поступательным характеристикам, прибавятся еще омега АВ, то есть, всего тела AB и эпсилон АВ. Так вот, оказывается, что если мы возьмем в качестве полюса точку Б. То есть мы будем рассматривать движение уже любой другой точки тела, РА, например, как движение поступательное вместе с центром Б плюс вращение вокруг этого центра РБА. То есть теперь мы рассматриваем в качестве полюса точку Б. Соответственно, вращение точки А вокруг точки Б. То оказывается, что скорости ВБ ускорения АБ и так далее они будут в общем случае они будут абсолютно отличаться от того что было когда мы выбирали в качестве полюса точку а то есть они будут разными они не будут равняться друг другу а вот если мы возьмем характеристики вращательного движения то они будут абсолютно одинаковыми То есть, характеристики вращательного движения не зависят от того, какую точку в качестве полюса мы выбираем. Зависит от этого только характеристики поступательного движения. Далее, что нам здесь понадобится? Ну, естественно, если мы продифференцируем это уравнение, мы получим уравнение скоростей. И еще раз, если продифференцируем уравнение скоростей, получим уравнение для ускорений. Я вам говорил еще в прошлом видеофрагменте, что вращательное и ось и стремительное ускорение не совсем то же, что и касательное, то есть тангенциальное и нормальное ускорение. Но сейчас мы можем в этом убедиться. То есть, у нас здесь на какой-то было странице, чтобы я не листал зря. Ну вот, на странице 120. Давайте мы перейдем. Вот формула для, в общем случае, для э, связи между скоростями, вращательным и э, осистремительным ускорением. То есть, если мы возьмем в данном случае, например, вращение точки B относительно точки А, давайте вернемся к этой формуле. То окажется, что скорость точки B, ее вращение относительно точки А будет выражаться вот такой формулой. Омега векторно умножить на R RAB. Это векторное уравнение. То есть, этот вектор скорости будет связан с этими двумя таким образом. Где омега, это опять-таки, что угловая скорость а АВ. Но ну, поскольку она не зависит от выбора А или В, просто часто пишут угловая скорость тела омега. Далее, что у нас еще? Вращательное. Давайте здесь так напишем. Вращательное ускорение точки б Оно будет находиться вот из этого векторного равенства. И, наконец, оси стремительное ускорение точки B, оно будет находиться из вот этого равенства. Все это является прямым следствием, в общем-то, вот этой теоремы. То есть получается простым дифференцированием вот этого уравнения. В случае плоского движения, повторюсь, когда мы имеем дело с движением в плоскости, то есть нам достаточно вводить систему координаты x, y, например, движение по плоской кривой. В этом случае действительно удобнее чаще всего представлять ускорение, вектор ускорения раскладывать на, в общем-то, те же два направления. Но их чаще по традиции называют не вращательным, хотя вот это ускорение и является аналогом вращательного, а их называют тангенциальным или касательным, и, и каким, и нормальным. Хотя повторюсь, вот это выполняет у нас аналог вращательного, а это у нас аналог оси стремительного. Теперь, поскольку у нас механизм плоский, мы вполне можем обойтись в принципе и этими понятиями. Извините. Вполне можем обойтись понятиями нормального и тангенциального ускорения. И вполне можем вместо векторных уравнений писать уравнения для модулей соответственных, ну, помня о направлении всегда. Как эти направления связаны? Ну, очень просто. Если тело вращается, давайте рассмотрим вращательное движение тела вокруг какого-то центра. Вот тело, изобразим его стержнем, вот эта точка А, оно вращается вокруг точки О. Что это означает? Что у него существует какая-то угловая скорость. И у него существует, которая меняет значит, угол поворота. И угловое ускорение, которое меняет угловую скорость. Значит, тело движется, значит, в этом случае, естественно, по какой траектории? По окружности с радиусом ОА. Так вот, всегда запоминаем. Линейная скорость, модуль, равен омега умножить на ОА, то есть на радиус окружности. Если возьмем здесь точку B, будет то же самое. То есть, скорость точки B будет равняться, что омега, угловая скорость этого звена, умножить на OB. Далее. А направление? Это модуль. А направление? Значит, направлен вектор скорости будет всегда туда же, куда и омега. То есть, в... Давайте я напишу направлен туда же, куда вращается и что, куда вращается омега. На самом деле вектор угловой скорости несколько иначе расположен. Надеюсь, вы знаете как. Поэтому я здесь показываю, что вот они смотрят в одну сторону. Далее, что касается ускорения нормального, которое равняется v квадрат, то есть нормальное ускорение точки А. Это скорость точки А делить на радиус. То есть, нормально... Да. Э, как оно направлено? Нормальное ускорение всегда направлено к центру... В данном случае, к центру окружности. Но в общем случае, это центр кривизны траектории в данной точке. То есть, направлено ускорение... А нормальная всегда против чего вектора ОА. То есть всегда направлена к центру. Ну и наконец, тангенциальное ускорение точки А. Оно будет равняться ε умножить на ОА. И... Оно будет всегда у нас, как оно будет направлено, оно будет всегда направлено против... Ой, то есть по... Всегда ускорение, давайте вот здесь я напишу его, вот, допустим, вот это вектор ускорения тангенциальный. Так вот, он всегда направлен туда же, куда и направлено, что угловое ускорение. То есть, если тело вращается, разгоняясь, то есть угловое ускорение направлено так же, как и угловая скорость, то тангенциальное ускорение направлено так же, как и линейная скорость. То есть тангенциальное ускорение, оно как раз увеличивает модуль этой скорости. Тело разгоняется. То есть его линейная скорость тоже все время увеличивается. Если же при вращении вот точка, вот центр вращения О, угловая скорость направлена в одну сторону, а угловое ускорение в другую, то скорость, напомню, скорость всегда направлена линейная туда же, куда и смотрит, туда же, куда и угловая скорость поворачивает, заворачивает угол наворачивает точнее углы. А если тело вращается замедленно, то есть угловое ускорение направлено противоположно угловой скорости, то и касательное ускорение будет направлено против направление скорости, то есть она замедляет, она уменьшает модуль этой скорости. Нормальное ускорение же что делает? Оно не меняет модуль скорости, оно только меняет что его направление. То есть здесь вектор скорости направлен вот по этой прямой, а в следующий момент времени он будет направлен уже по вот по вот этой прямой. И вот за это изменение направления вектора скорости отвечает как раз что вот этот самый что вектор нормального ускорения, который всегда направлен к центру окружности. Итак, вот что касается модулей и направлений этих величин. Дальше поговорим в следующем фрагменте.